Есть ряд объективных причин, почему большинство из нас никогда не будут выглядеть как Максим Трухоновец, И генетика не является одной из них. Привет, меня зовут Антон Кучумов, ты смотришь канал Workout Fitness городских улиц И сегодня я расскажу о разнице между оптимальным результатом и желаемым результатом И в этом мне поможет сила экономической теории в части предельных издержек Если говорить простым языком, то предельные издержки это те издержки, которые необходимо понести для создания одной дополнительной единицы продукции Если предельные издержки ниже цены продукции, имеет смысл ее производить, потому что мы будем получать прибыль. Если предельные издержки равны цене продукции, по которой мы ее продаем, то ее тоже имеет смысл производить, потому что таким образом мы будем захватывать рынок. Если же предельные издержки выше цены продукции, то здесь уже все неоднозначно, потому что на каждой проданной и произведенной единице продукции мы будем терять деньги. В краткосрочном периоде можно так делать для того, чтобы захватить рынок. В долгосрочном это путь к банкротству. И второй важный момент по поводу предельных издержек заключается в том, что эта функция представляет собой следующий вид, как на картинке. То есть она сначала снижается, затем стабилизируется на каком-то уровне и затем начинает довольно быстро расти. Когда вы ничего не делаете и начинаете свои тренировки, первые результаты идут достаточно быстро. Когда вы занимаетесь уже несколько лет, Получение результатов, процесс получения результатов начинает замедляться. И чем дольше вы тренируете, чем выше у вас уровень, тем сильнее все это замедляется. В какой-то момент вам будет требоваться несколько месяцев, а то и лет на то, чтобы немножко увеличить свой результат. Ранее я уже делал видео о том, что ваш внешний вид, ваше самочувствие напрямую зависит от того, какой образ жизни вы ведете А образ жизни, по сути, это совокупность действий, которые вы выполняете изо дня в день То есть вы поспали, поели, поработали, потренировались, поели, поспали и так далее Однако, чтобы хорошо выглядеть, нельзя есть все подряд Нужно следить за своим рационом И ваши тренировки тоже должны иметь какой-то смысл Нельзя просто так ходить по дорожке и надеяться на то, что ваша мышечная масса вдруг прирастет таким образом к питанию, к тренировкам требуется определенный подход. И здесь интересный момент. Давайте представим все человечество, вот всех индивидуумов в виде определенного континуума. На одной стороне континуума у нас будут люди, которые вообще ничего не знают ни про белки, ни про жиры, ни про углеводы, ни про тренировки. Им даже спорт не интересен, а просто живут своей жизнью, вот как она живется, выглядят так, как они выглядят. Кто-то лучше, кто-то хуже. Это уже зависит от генетики, опять же, от образа жизни, который у них сложился. Но, в общем и целом, вот они какие-то есть части, на другом конце континуума. У нас есть профессиональные фитнес-модели, профессиональные бодибилдеры, профессиональные спортсмены. Люди, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы добиться определенных физических показателей, либо внешнего вида. И их день расписан чуть ли не по минутам, когда они что принимают. Помимо того, что они очень сильно заморачиваются по поводу питания, по поводу тренировок, у них огромное количество, может быть, добавок различных, чтобы выдерживать этот огромный темп, этот стресс для организма. Ну а между этими двумя крайностями находятся все остальные люди, в том числе и я с вами И вот здесь мы подходим к моменту, о котором я говорил в начале Почему большинство из нас не будет выглядеть как Максим Трухановец И дело не в том, что Максим какой-то особенный Несмотря на то, что его результаты действительно очень-очень впечатляющие Просто подумайте над тем, что последние 13 лет он регулярно тренируется 13 лет! Это на самом деле, если так подумать, это очень и очень большой срок То есть 13 лет назад я еще даже в институт не поступил, в университете не учился А Максим уже тогда тренировался и наращивал уровень Если вы действительно готовы тренироваться всю жизнь, прогрессировать нагрузки, и если. У вас не будет никаких на этом пути сложностей, которые будут вызывать длительные перерывы и откидывать вас назад, то есть шанс, что вы сможете достигнуть примерно такого же результата. При том, что вы будете также упорно заниматься, следить за своим питанием, прогрессировать. Вам это все не надоест, вы не решите сменить направление на что-нибудь более интересное и так далее, и так далее. То есть надо понимать, что достижение такого высокого уровня, оно будет требовать от вас гораздо больше вложений, гораздо больше труда. И здесь большинство людей встанет просто перед вопросом, нужно ли оно им. Большинству из нас, конечно же, это не нужно. Нам хотелось бы выглядеть как Максим, мы хотели бы быть такими же сильными, такими же выносливыми. Иметь такие же 6 кубиков на животе, но мы просто понимаем, что в наш образ жизни, который вот сложился, это никак не вписывается. Вот такое видео получилось сегодня. Надеюсь, что оно будет вам хотя бы чуточку полезным. Главная была задача показать, что не всегда наш желаемый результат он для нас оптимальный или он для нас достижимый. И поэтому вот не нужно расстраиваться, нужно просто, просто менять свой образ жизни и идти вперед. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующих роликах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчики, если уже подписаны, и тогда вы будете узнавать о новых видео первыми. Пока!